Здравствуйте, друзья, с вами Тёма. И сегодня речь пойдет про казино Джой. Да-да-да! Вы не ослышались именно про него. Про всем надоевшее казино Джой. Знаю, как оно вам надоело, как оно мне надоело. Это сколько вечно всегда было траблов при просмотре сериалов, фильмов. Вечно это всплывающая дебильная реклама. Но вы просили. Просили проверить его. Да, раньше играл, оно изменилось, типа, полнейшее дерьмо, честно говоря. Прям тотальное разочарование. Вывести оттуда бабки, как оказалось, очень-очень проблематично. Поддержка отвечать совершенно не хочет. То есть приходилось очень долго ждать ответа. При этом ответы были такие, толком ни о чем, если можно так выразиться. Поэтому вы попросили, друзья. Все мы сделали. А дальше, смотрите, решать только вам. Но, как вы поняли, мой же выбор очевиден, раз он пал сюда, на наш любимый старс. А я тем временем играю на слоте кекс, Если кому-то интересно данная именно игра, то ссылочка на нее. На данный слотик будет находиться, как и всегда, вон там внизу в описании, так что Долго не думайте, не разумывайте, переходите, играйте на наш любимый стерц Ну и зарабатывайте, соответственно, со мной побеждайте А мы тем временем натыкаемся на еще одну бонуску Что ж, что ж бабуль, не разочаруй Благодарю, ты лучшая, как всегда Окей, дубль два, судя по всему, решила справится. Ну, давайте посмотрим, что на этот раз будет. Окей. И справилась таки, справилась. На 50. мазь его. Охренеть просто. Сколько это? 45, кус... 45 кусков, друзья, нам только что упало. Охренеть. Теперь, теперь вы понимаете, за что я люблю так данный слот. Напоминаю, ссылка на него находится в описании. Это вам ненавистное наше Казино Джой. Наш любимый Старс такой благо не занимается. Поэтому, как только появляется у меня свободное время и возможность, я провожу его здесь. И, соответственно, всеми своими выигрышами впечатлениями делюсь только с вами, друзья. Поэтому, будьте так добры, будьте так любезны. Возьмите, не поленитесь. Тыкните на лайк. Мне будет... Очень приятно это видеть А еще не забывайте, друзья Не забывайте подписываться на канал Я просто вижу по статистике Сколько людей смотрят мои ролики, не подписавшись Так что Вам не тяжело Мне приятно Так, так, так, смотрим Неплохо Слушайте Раз у нас уже 80 кусков резко вдруг стало Ставим максимальную ставку Ставим максимальную ставку и продолжаем. Направляемся мы уже. К чему? Кстакасаря. Судя по всему. Но думаю. Думаю, сегодня с такими бонусками, с такими заносами, то есть вы сами все видели. Я думаю, получится унести куда больше. А что из этого выйдет? Ждите, смотрите, наблюдайте. В конце данного ролика вы все увидите своими глазами. А пока, чтобы Т ⁇ быстрее продвинулся к своей цели, тыкните на лайк. И цель наша будет совсем близка. Не меня, не вас, не заставит он долго ждать. Ага. Слушай, я так посмотрел. Видимо, я немножечко поспешил. Подняв ставку. Ч ⁇ -то подсливать я потихоньку начал. Ну, ладно, думаю, одна ближайшая бонуска все исправит. Думал, думал, сейчас уже выпадет, но... Там две печки. Потом еще печка. Снова две печки, но три нам совершенно падать никак не хочет. Что ж, досадно, досадно. В таком случае просто ожидаем. Ммм, Рискованно, рискованно. Не, не не пожалуй. Пожалуй, пока что воздержусь. Вот переварят наш с вами баланс за 100 косарей. А рано или поздно это в любом случае случится. Тогда и будем так уже рисковать. Более прометчиво подходить ко всему этому. Сейчас же. Сейчас же будем включать голову. Окей, дождались. Дождались мы все таки если понимали. Не, неплохо весьма Сколько? 18 кусков? Уже, только что подняли 36 А это значит Что наш баланс Успешно переваливает за столько косарей. Забираем И продолжаем Ну, как и говорил, теперь Теперь можно начинать более-менее рисковать Это слабо выигрыш что типа даже не жалко и слить Да, пожалуйста Ну ладно не страшно, не беда, не великая потеря Дам 8 сливи Тут 6 косарей получили А может Нет Король Слишком большая карта Нет, не перебьем И тем временем натыкаемся на еще одну бонуску Что ж Жаль, она слабая Будет Это уже видно Ну, 3600 Пока что получаем 7200 Падает к нам И на этом мы заканчиваем Возможно, возможно Даже 150 косарей Сумеем мы сегодня получить Это не факт, но Более чем вероятно с такими-то заносами 16 косарей мы еще поднимаем Не-не-не вот чем-чем на 16 куцарями мы рисковать явно не будем. Ну давай же, давай же. Окей, неплохо. Да ладно, серьезно. Можно еще больше карту? Ну, вот тут мы прям обязаны рискнуть. Что ж. К сожалению, немножко не повезло. Но всякое бывает. Как повезло... Так могло и не повезти. Точнее, наоборот, ну, в общем, вы поняли. Как мне повезло, так могло и повести. Так что, тут уж дело удачи. Окей! И 150, 150 косарей мы тоже успешно поднимаем. Просто гляньте на это число. Угу. 3 600 сверху. Еще 10 тысяч! Друзья, ну вот такие зоносы определенно заслуживают вашего лайка. Так. Тоже вижу, не маленький выигрыш. Ай-яй-яй, поспешил немножко. Ну ладно. Тогда слушайте на такой, пожалуй, хорошей ноте, на таком красивом числе. Мы с вами на сегодня и закончим. Напоминаю, ссылочка на данный слот находится в описании. А с вами был Тёма. Удачи вам, друзья. Удачи.